Я тебе <пслужб> не <плотно> но новое видео. Вылет, а четыре, посмотрите. Посмотрите новое видео. А четыре. И в этом поставьте вылет. лайк и лайк. И подпишите, чтобы у меня было 41 подпишет. Давай, да, 41 подпишет. Вот он, девять. еще три подпише. Давай, дам. Наконец-то. Пожалуйста, девочки. А мне пора сдремнуть. Целая, заняла самую удобную кровать. А я буду на верху лея. Что ж, мне остается самый нижний уровень. Зато здесь больше места для моих бабочек. Посмотрим за ну Это реклама За мной. Что-то особенное, интересное. А когда это мы последний раз хотели на представление в цирк? Да, даже не помню. Я тоже где-то лет сто не был. А ну вот и я давно не был. Сейчас поедем в цирк, как раз тут особенное. Ну, идея неплохая, я за. Согласен, сколько там билет стоит? А зачем нас покупать? Я позвоню клоуду он нам достанет. У него же явно есть какие-нибудь друзья в цирке. <музык> Что-то недоступен. Попробую в Телеграм написать, я попробую. Вещи, что было давно в сети. Сейчас он точно нам ответит. Дай-ка сюда. Клоун, ты куда делся? К тебе вот курьер приехал. С чемоданом денег. Давай, перезванивай нам или заберем все себе. Пять минут он ответит, я тебе отвечаю. Надеюсь. Так, ну что, Каня звонит? Ну, странновато. Может, он в кабинете заснул, как обычно? Блин, точно. Постоянно забываешь, что этот балубес снял рядом с нами офис. Каня, может, проверим? Походу, ищем его не только. Смотрите, какой деловой табличку повесил и свет горит внутри. Я вас не звал. Да что ты такой вежливый, это ж клоун, гнаженный, мы по делу. Эм, его реально нет. Я себе его кабинет по-другому представлял. Может в офисе ошиблись? Смотрите, я директор клоуна. О, ну ух. Да нет, это точно место клоуна. Вот, директор, полгеса. Нормально, он сам себя директором назначил. Короче, пацаны, на компе пароля нет. Да хида Ну как некрасиво. Мы, ну, пришли в кабинет и сразу в компьютер везем. Да ты вспомни, как клоун все и ведет. Нормально мы все дело. Тем более мы найти его хотим. О, я что-то интересное нашел. Клоун хотел в кино сниматься. он видеопробы висят. Посмотрим? ну как только... спускай. Кинопроба. Опять не получилось Может еще разочек попробуем Все, прикиньте, заходите в кино А там вот этот вот Слушайте, ну он не один раз пробовался Вот еще какой-то файл Кинопробы, Волон Клованович, дубль один Да, мы уже начали Я Это из другого фильма Максимум в фильме тупой, еще тупее. А вот этот, вот этот Давай. Кинопробы. Клоун Клоунович. Дубль один. Превращение в Халк. Спасибо большое. Зовите следующего. Все так быстро? Я, я, я, я прошел? Оставьте свой номер телефона, а мы вам перезвоним. Что значит перезвоните? Я хочу знать прямо сейчас. Следующий, пожалуйста. Эй, повторяй вопрос. Это вы выводите и зовите следующего. Нет времени на дурачков. Это кто здесь еще дурачок? Ну вы сами напросились. Короче, ясно все с пробами. Голливуд отпадает. Наверное, где-то накосечил и прячется. Не, э, ну прикиньте, сейчас позвоню, в кинопроб и позовутся сниматься в кино. Ищут. Эй, заморож, ты думал, мы тебя не найдем? Короче, даем тебе последнее предупреждение. Если денег не будет в течение недели, мы тебе башку открутим. Надеюсь, ты нас понял и повторять не придется. Ну вот, теперь мы знаем. Бог есть какую-то передрягу. Серьезный дядька, походу, не шутит. Может, еще что-нибудь посмотрим? Давай. Да, вдруг это у бабушки. В бабках от документов? Документов никаких нет. Э, это же наш, Халк. А, он же воровать начал, ага. Понятно. Кангиваги тоже наш. Ну, тут подсказок нет. В общем, предлагаю на всякий случай сделать пару основных звонков. Алло, больница? А, скажите, пожалуйста, может быть, Спасибо, понял. До свидания. Ну ладно, до свидания. С ним точно что-то случилось, мы должны его найти. Давайте объявление о пропаже составим. Вот когда ты пропадал, с тобой не сработало, но все равно других идей нет. Погнали. Какую фотку, возьмем? Эту? Да блин, вообще какая разница, мы же не аватарку для Беллини выбираем. Главное, чтобы было понятно, что за тип. Ну, вот эту и бери, Клоун Глот. Пропал Клоун А4. Кто еще писать? О, описание, внешний вид, непечатаны полосатые черные ботинки, ядерная э, прическа, бешеные глаза и непредсказуемое поведение. Неадекват. Все это, погоди, так не пойдет. Мы ну, только с Никто не захочет его найти с бешеным взглядом. Слушай, Влад, а у тебя слишком как-то длинная, Давайте подруги. награждение за клоуна. 10 долларов? Да не е его никто не отдаст. Бывает, 50. Да вы че, это же клоун, ну, давайте хотя бы 100 долларов. Мы ну, должны его любой ценой найти. Опять мы с него копейку не заработали да? Так, все, отправляем на печать. Блин, если мы его найдем, я его потом то за печать еще деньги возьму. О, глянул на складе, там его никто не видел. Я это по камерам посмотрел, и на две недели его здесь не было. Ну все, тогда пойдем расплевать. Держи, ты немножко. Тебе. Скотч. Все, давайте расклеивать везде, вокруг здания и в здание. Я начну здесь. Встречаемся через 15 минут здесь. Ничего, дружище, мы тебя не оставим в беде. С этой стороны тоже повешу, чтобы все точно видели. Вдруг кто-нибудь заметит и отзовется. Договор купли-продажи автомобиля на имя клоуна. Что это зацепка. Хорошо, что я на его принтере печатал. Продажи дома. О, есть и адрес, и марка и модель машины. О, как вся информация здесь. Хотя, учитывая репутацию клоуна, это вообще неудивительно. Блин, только объявление испортили. Я это на улице расклеил, прохожих поспрашивал. Кто ничего не знает, то сказали наберут. О, вот здесь, пацаны, месь улика. Представляете, печатал у в кабинете. Оказалось, это не просто диск, а документ. Клоун купил, забегал на машину. Так тут же и адрес Он ему об этом адресе не говорил. Так давайте, едем, проверим. Давайте. Так, закинь какой это в рюкзак. Вызывай такси. Ну вот, судя по адресу, это здесь, и машина, как в договоре. <смех> Нормальный такой дом у клоуна. Да не, ребят, там по-любому просто пробрался, пока владельцы на отдыхе. Ленты еще. Что-то в доме, наверное, произошло? Это да уже как-то странно. Давайте попробуем зайти? Закрыто. Ф -ф, может, машину проверим? Ф -ф, закрыто. Ну погнали, это. Вокруг дома пойдем, может, окно открыто или там, да? нет, дверь. И... Сени в водах, какая-то застоявшаяся. Ребят, вы что, не заметили? О, это окно и след. Походу, кто-то пробрался в дом клоуна. Может, это сам?